Очень неожиданно и очень феерично. Мы планировали, что День Йоги будет в царице на 21 июня, и что у нас там будет просто стенд, и просто мы там, будет какое-то у нас место, будет э, время на главной сцене, где мы расскажем про наш поселок, и просто мы там будем, как одни из участников, как-то... С... Не то, что одни. что мы на этом фестивале будем, вот так вот, по-партнерски, потому что мы делаем вместе с Organic People, они проводят фестиваль, что мы вместе с ними будем на этом фестивале присутствовать. Вот. Потому что не было у нас опыта фестивальных таких а пандемии коронавирус фестиваль отменили и 21 июня надвигается мы понимаем что либо не будет вообще ничего либо мы проведем это у себя на территории поселка вот и буквально за мы, мы много времени потратили на согласование это мероприятие поэтому пока мы получили бумагу о том что все-таки все-таки администрация не против осталась неделя Осталось неделя до мероприятия, и мы начали продвигаться, и мы начали повесили пост, что мероприятие будет. Получается, весь фестиваль это была как бы одна секунда. Такие всполохи, знаешь, когда ты в фильмах такие бывают нарезки кадров, человек утонул, или не знаю, или проснулся, потом еще какая-то вспышка, еще какая-то вспышка. И вот весь фестиваль это просто набор вспышек. Там, типа, мы. Манипулятором приезжает строим материалы, потом люди высыпают из автобуса, идет это там очень много людей, толпа нам навстречу, потом дождь льет, и все здесь вот, на луне сгруппились друг с другом, потом я вижу там человека, потом здесь тихо, я сижу здесь вместе с другом, и просто вечером общаемся, здесь никого нет. Поскольку времени на подготовку была неделя, мы на самом деле очень многие площадки под фестиваль использовали просто строительные площадки. Там у нас был сделан нулевой цикл под дом, мы там сделали террасу для диджея и для экстатик Dance. В другом месте там люди брали Утеплитель, пир такой, плотный утеплитель, складывали его и там на нем занимались. Вот. Где-то у нас был недостроенный фахверк, там первый этаж, там была оборудована площадка. То есть мы вот из строительных материалов, из подручных, из вот таких поселкового имущества сооружали, э, сооружали площадки. Фестиваль был один день, а кажется, как будто он был целый год. В субботу люди приехали с палатками, мы еще здесь разгребаем всю эту стройку. Тут уже бегаешь, организовываешь какие-то моменты, приезжают машины с, с, с необходимым оборудованием. Купаться хочется, жарко, все, на пруд бежишь. Здесь дети уже бегают, кто-то есть готовит, уже кто-то видит, рад друг друга, кто практики начинается, Ну, это, это было просто что-то вообще, какое-то такое необычно взрывное. Ну, те, кто в субботу здесь не был, по-моему, они не совсем видели фестиваль. Но можно было понять, что такое фестиваль, если здесь попасть сюда в субботу утро и остаться здесь до понедельника обеда. Вот это было, да, вот это было пух, много интересного. Разный, ну, фестиваль был разный, вот что главное. Самое интересное было в том, что много, много кто из команды был жителем поселка. То есть в процессе, когда когда мы не знали уже, что делать с волонтером, мы понимали, что много мелких вещей надо делать и работать. Там надо было регистрировать людей, надо было помогать в шатрах, надо было, короче, нам нужны были волонтеры. Вот и кто-то должен был их координировать. Я просто сделал сториз, что типа ребят нам срочно нужен координатор волонтеров. И откликнулась девушка, она уже была, они с мужем у нее были были уже жители нашего поселка, они купили участок. И она откликнулась, говорит, я могу, да, типа. И оказывается, у нее гигантский опыт в этом. Они вообще фестивали проводят, они специалисты в этом. И они так круто нам помогли, так круто разгрузили. И сейчас дальше они проводят уже следующее мероприятие в поселке. сейчас начинают проводить они, Леша с Марьяной. Это очень круто. Вот завтра, когда послезавтра будут парапланы, потом будет семейный день. Это круто. Вот. Было здорово, что координатором волонтеров, волонтеры, даже многие вещи делали именно сами жители поселка. Те, кто нам помогал, строители, которые здесь работали, вообще здесь строят дома, то есть они тоже на празднике там подключали электричество, толкали машины, которые застряли, там не знаю помогали, тут много было, это а натягивали шатры, разбирали шатры, то есть тут было очень много хозяйственной деятельности, И вот те ребята, которые там еще вчера строили дома, тут же они там помогали собирать фестиваль, разбирать его. Вот. Соответственно, мы с Женей работали, Рау, с Сашей тоже помогали координировать, все это проводить. То есть, ну, все, кто здесь был, они все, мне кажется, в этом участвовали. То есть это не, не, там, не фестиваль одного человека, это, это вот целый поселок. Поселком сделали фестиваль. Как-то вот у меня это так по голове. Ну, Йога-фестиваль это же Рау, ну, Рау фасадов, Organic People. И мне было очень приятно и здорово, когда вечером после дождя вышло солнце. и Диджей Аман запустил Экстатик. -э, и мы все, всей командой, я, Рауф, Андрей, мы все прыгали. Но это было такое, знаете, перенапряжены, все, с дождь, а потом припоможно, можно. И мы просто скакали. Скакали по Диджей Аману. Было круто. По Диджей Аману мы скакали, и это было круто. Это прям столько энергии было, столько радости, легкости. Что бы ты изменил за следующий фестиваль? Все. Я все по-другому. Ну, это, наверное, не хорошо, когда два фестиваля одинаковых. Да. В следующий раз будет круто. Как и в этот раз было круто. Ты знаешь, как... Первая машина, она же тебе классно ездит, потому что она такая прям крутая. Потому что она тебе машина, а потом ты как бы на другой ездишь. Или... А дети, как может быть первый ребенок или второй? быть Один лучше, другой хуже. Они просто разные, другие ощущения, другого опыта. И мы уже запланировали следующее мероприятие. И если вот 21 июня, День йоги, это был такой большой фестиваль, яркий, красочный, вау, тысяч, да, яркая вспышка, то следующее мероприятие мы делаем камерным, мы делаем его семейным. Это мероприятие для семей. Оно на два дня программа рассчитана, то есть там много всего в программе. Это подождать, что люди приедут с палатками. Это будет круто, это будет по-другому, но это будет тоже очень круто. Для людей, которые занимаются духовными практиками, своим духовным саморазвитием, очень принципиально важно, чтобы место, где они будут жить, оно было особенным, чтобы оно было местом силы. И многие на этом фестивале сказали, что они почувствовали здесь эту энергию, эту силу. Да я, если честно, сам, когда сюда приехал, это ярко ощутил. Были люди, которые говорят, что ну, особенный шаман должен что-то осветить, там, произведена манипуляция землей. Я считаю, те люди, которые здесь живут, которые здесь занимаются, которые развеют, которые строят и создают эту силу здесь. Вот эта луна, где мы сейчас находимся, это есть место силы. Это было просто полянка, а сейчас здесь очень здорово. Люди здесь получают какую-то тишину внутреннюю. Они умиротворяются, сидят возле костра. Здесь проходит йога-практика. Медитацию мы сделали, хождение на гвоздях. Здесь приятно находиться, здесь семейное. Здесь ощущение тепла и такой какой-то безопасности. Видите, я даже сказал здесь про это, у меня аж плечо так расправляется. Здесь хорошо, прям действительно хорошо. И вы, когда будете все приезжать, вы будете давать эту энергию, эту силу каждый житель дает, каждый вот по чуть-чуть собирает все вместе. Йога поселок Ванбери Вилледж, 25-26 июля, семейный праздник. Приезжайте.